Дальше после того, как мы включаемся, что нам нужно? Есть такой метанавык, он называется концентрация. По сути, если это перевести на русский язык, это будет так. Идти всем собой в выбранном направлении. То есть, что мы хотим в отношениях. Ну вот, например, что вы хотите в отношениях. Чтобы у меня оставалось время для уединения с собой, чтобы так. мне обеспечивали этот покой и, и, и понимали эти периоды, когда я не хочу никакого общения. Видите, как интересно. Я задала вопрос, что вы вообще хотите в отношениях, ну или, по сути, от отношений, вы говорите, одиночество. Не все люди могут понять, что это нормально, хотеть побыть одной в квартире, в комнате, не общаться, не говорить вообще ни о чем, просто как такой период восстановления, а дальше я опять могу нормально, спокойно общаться. Вот удивительная вещь, почему это выходит первым на вопрос, что вы хотите от отношений, то есть вообще в принципе зачем я создаю отношения, выходит первым, я хочу, чтобы я могла быть одна. То есть получается, это настолько сейчас обостренная потребность, настолько она важная, настолько она дефицитарная, что она ставится первой почему-то. Хотя, скорее всего, изначально отношения создавались. Возможно, я предполагаю. Потому что я хочу любви. Потому что я хочу быть рядом с человеком, с которым мне интересно. Или еще почему-то. Почему, почему изначально-то? Какая цель была? Я даже могу ответить на ваш вопрос. Почему это первое, что сейчас пришло мне в голову? Потому что сейчас зима. И мы много времени проводим дома. Не, не особо сбежишь куда-то в парк или на улицу. Да. А вот если держать впереди основную цель, ну вот основная какая была первая, вообще зачем вы туда пошли в эти отношения? Ведь прекрасно без отношений можно всегда быть одной, великолепно проводить время одной в комнате, чтобы никто не мешал. Ой, ну не знаю, осознанно не факт, что смогу ответить вам сейчас на этот вопрос. Ну, такое чувство, что так спокойнее, когда рядом кто-то есть, угу. надежнее. Не знаю, это что-то неосознанное. Да, ну вот мы вернемся тогда к первому науку и будем говорить о том, что если мы хотим, чтобы нам долго было хорошо, нам бы здорово, конечно, осознанно увидеть, а зачем нам вообще отношения. И вы сейчас демонстрируете то, что действительно, ну, 99% людей, наверное, в отношения входят неосознанно. Просто на каком-то таком животном автопилоте, на ощущении каких-то своих неудовлетворенных потребностей, на ощущении, что другой человек может достроить во мне то, что мне как будто бы не хватает. Мне не хватает ощущения безопасности, вроде бы другой человек ее даст. Но ведь это не факт. Может, он наоборот мне создаст неудобство тем, что он будет дома сидеть постоянно. То есть это такая интересная история. Но если предположить себе, что мы осознанно выбираем, например, цель отношений, что мы хотим в этих отношениях получать удовольствие, счастье, любовь, мы хотим давать удовольствие, счастье, любовь, то мы можем с помощью второго как навыка бы держать этот фокус на протяжении не одного месяца медового, который произошел после свадьбы, а всей жизни. Это может быть не один месяц, да, а сто лет, которые мы вместе проживем. И концентрация, она помогает каждый день, просыпаясь, понимать, что вот этот день, он как будто бы единственный. Это моя жизнь сегодня. И я помню о том, что отношения у меня нужны для любви, для счастья, для того, чтобы брать, давать любовь и счастье. Если у меня эта концентрация есть, если я осознанно об этом помню, я этот навык тренирую, то каждый раз, когда мне хочется гаркнуть, когда мне хочется обидеться, когда мне хочется что-то сделать, что противоречит моей цели, возможно, я могу сконцентрироваться на том, что цель вот такая, какую я выбрала изначально, и вести себя в соответствии с этой целью. То есть получается, что концентрация помогает нам выбирать способ достижения той цели, которую мы выбрали. Вроде бы она вот такая вот поставлена на всю жизнь, но реализовывать мы ее можем каждый день, если мы помним о том, зачем нам это нужно. И тогда даже потребность, которая возникла, например, сейчас, конкретно зимой, когда вы очень долго дома, она может быть реализована не через усталость, не через молчание, не через терпение, не через ощущение, что мне уже все надоело, да, а она может быть реализована гораздо раньше, когда я понимаю, в какой-то момент я себя могу почувствовать, что я чувствую, что я устала. И я с любовью могу сказать, да, что мне очень важно побыть одной, не знаю как, какой-то способ мне хочется выбрать. Не от того, что я тебя не люблю, а действительно мне это очень важно и мне это доставит удовольствие. А я довольна, гораздо полезнее для пары и для тебя, мой дорогой, да, чем я недовольна. То есть концентрация, она помогает нам учиться выбирать способы, которые подойдут под нашу общую цель.